Ксения Евгеньевна, вы часто говорите, что для мага важно освободиться от привязанности и значимости. Нет лучше вещи, чем другая вещь, и нет человека лучше, чем другой человек. Но это понимание с ваших слов приходит, когда познаем весь опыт каждой первооснове внутреннего круга, познаем все виды любви, все проявления жизни, познаем смерть и ненависть, их истинных значений. Но как быть, если человек, идущий к магии, пока не познал всё многообразие форм и опыта этих первооснов и может только на ментале проговаривать, что нет одного лучше другого? Фактически, это аффирмация, а не его истинное убеждение, написанное в Будхиаре. Если есть негативный перекос, с ним легче. Можно вычистить его через практики второго, третьего курса, стихий, но как быть, например, с перекосом в сторону положительных эмоций и значимостей, например, с любовью или с тем полученным опытом? Как выровнять эти перекосы и стоит ли их управлять, чтобы эта равнозначность стала естественным или же придется переживать весь опыт? своих учеников. Вот в самом вопросе весь ответ уже заложен, что можно, в общем-то, сказать да и перейти к следующему вопросу. Ну давайте попробуем все-таки задар развернуть что-нибудь. Коллеги, человек, который идет к магии и свершившийся маг, это не одно и то же. И вы не можете предъявлять к себе те же самые требования, какие предъявляет к себе уже Макс сформировавшаяся структура. То, что я вам рассказываю на своих лекциях, я показываю вам то, к чему вы придете, если не свернете с этого пути. Но разве я когда-нибудь говорила, что это просто вот обязательное требование для прохождения самого пути? В коем случае? Ни в коем случае. Жизнь человеческая она для того и нужна, чтобы познать все, в том числе и ошибки собственного, собственного сердца. Ну, не ошибки, хорошо, особенности собственного сердца. И пока ваше сердце еще желает чувств, отказывать ему в этом вопросе нельзя. Это значит, что вы чего-то еще недополучили. И пока у вас есть возможность здоровье, сила и юность и нехитрая пора, ну, пользуйтесь, пользуйтесь этим. Долюбите, да допереживайте, да переживайте, дострадайте, да, да, да восхищайтесь так, чтобы этого хватило надолго. Если по закону природы через этот опыт надо пройти, значит, надо пройти. Если вы сейчас на настоящий момент никому не испытываете лютой ненависти, это вовсе не означает, что у вас эта первооснова заполнена. Это Просто сейчас такой период у вас времени, потом маятник качнется в другую сторону. И пока он будет качаться и стукаться в эти обе две первоосновы, вы будете получать этот опыт внутри этого круга, потому что он вам нужен. Если вы будете его сдерживать, значит, в следующем воплощении придете с тем же самым заданием, просто вам придется все делать значительно интенсивнее и быстрее, и любить, и ненавидеть, не успевая по этому поводу рассуждать. Просто дозаполнить разнообразнейшим опытом. Это надо сделать. То, что вы сейчас проходите этот путь, это ни в коем случае не уваляет вас, как идущего по пути. Ни в коем случае. Вы, главное, перестаньте себя сравнивать с кем-то еще и сразу будет все проще. Теперь, что касается умозаключений. Да, на ментале эта информация у вас есть. Никто не говорит, что вы должны вводить ее в рамку убеждений, но есть и есть. Там Помимо этой информации, что нет никакой вещи лучше, чем другая вещь, находится еще огромнейшее количество таких же убеждений, имеющих право на существование. Что из них станет убеждением, будет решать только ваш опыт. То есть ваш владыка, владыка каузального вашего тела. Это он выберет те убеждения, которые соответствуют опыту. Логика подсказывает, если будет больше опыта, значит, есть гарантия, что убеждение, которое будет сформировано на такой ментальной конструкции, в большей степени будет объективным. А если оно еще и согласовано будет, с я есть, то вообще стопроцентное попадание. Вы сюда пришли не для того, чтобы стать кем-то незамедлительно, а для того, чтобы научиться им быть. Путь, который мы проходим в своей учебе, очень тяжелый. У вас сейчас есть выбор. Разнообразное количество традиций, которые вы можете выбирать себе по душе. Лет 500 назад у вас такой возможности не было. Если вы были жителем средневековой Европы или средневековой России, у вас не было такой возможности. Нет, в России было попроще, у нас территория побольше, можно было уйти в леса, там балховать, сколько влезет. А вот на Европе такая штука, она к сожалению, всегда костром заканчивалась, потому что площадочки то у них поменьше, информация распространялась... а дороги получше, поэтому информация распространялась побыстрее. И там выбора, к сожалению, не было. Зажатые в очень узкие рамки теологии христианской теологии и всей схоластики, которая была туда заложена, просто вбита большими гвоздями, очень сложно было учиться учиться чему бы то ни было отличному, от предлагаемого. Но зато мы виртуозно научились читать между строк, зато мы виртуозно научились птичьему языку и писать между строк тоже научились. Это тоже был опыт, который нужно было пройти. Мы сейчас можем об этом рассуждать, потому что дело прошлое. И точно так же, как и эта жизнь, рано или поздно станет для вас прошлым, и вы будете о ней рассуждать уже немножечко по-другому. То, что мы видим в своем прошлом, всегда несколько ретроспективно. И чем дальше это прошлое от нас, тем более оно ретроспективно. Мы видим только выпуклое. Главное. Сформируйте это сейчас, это главное, так, чтобы глядя из следующей жизни его увидеть. Это вот та самая Вавилонская башня, которую вы должны построить именно сейчас, чтобы понять, чего вы достигли уже в прошлую прошлой жизни, чтобы больше этого не повторять, чтобы это стало вашим опытом. Знаете, сколько какое огромнейшее количество ищущих отказались от поиска только потому, что начинали себя сравнивать с кем-то? Не спотыкайтесь на этом, никогда не доводите ситуацию до того, что вам придется соизмерять себя и кого-либо еще. Вы всегда будете в проигрыше. Как только вы начнете мерить себя, вы всегда будете в проигрыше. А знаете почему? Потому что у вас нет той меры, которую мерит магия. Мерит сама магия. Вот это запомните и просто делайте свое дело. Если ваши желания сильны, если чувства к магии не менее сильны, чем ваши чувства к женщине, вы дойдете. Вы дойдете.